Последний корвет не умею водить. Я просто носках и на черных Блядь, а вам слышно, да? паническая атака. Сколько раз что хотел чужим заблуждением. кроме меня что я не один сумасшедший. кольца кольца Единственный мой Валюта бумажная. Блин, у него на самом деле очень, знаете, прям улил дракхила. Улил дракхила, пакета. У него очень сильно схожи С друг с другом треки, вот прям очень сильно Не знаю, пойдет ему это Вообще на плюс Будет ли это, ну вроде хайп есть Смотрю, 11 тысяч лайков есть, но очень сильно Послышал по Они Минеральная вода на мне застыл лицо, они Давай быстрее, детка, вдох-выдох не, но Рокки-то он умеет делать, я вот хуй знает, как он это делает, он пропадает, и потом вот прям вот охуенно делает, вот на самом деле Рокки. Лил Драхил меня прям не очень сильно а, удивил. Дят, как тот, не гресс Фуллап на твое блака выпаться без леса. Эй, фэмин сид, я взрываю, как Эл. Солдат элли. в Москве, просто делаю им пес. Рок-и-ска-вокер, профессор. Изучаю. Рокки скавокер, профессор. Берки сидишь, лес, шехи на Нормальный пьес. Деньги на мне, я трахнул принцес. Роли еще нужно первое место. Я не играю, но есть в оркестр. Все куда охуенно надела, но прикольно. День, право, ну, рокет умеет реально удевать. Мне очень сильно брать понравился. Смокает, смокает, смокает, смокает. Сука, блядь, манит меня нахуй. Негодяй, блядь. Негодяй нахуй, сука, блядь. Зачем ты манишь меня?